Thank <laughs> you. Прямо собралась. Мам! А что это за газета? А это наверху. О, ты! Ещё одну приобрел да, камеру приобрем. наконец -то. Давно! Очень давно! За эту газету там все не разрывали, а те, кто её Ну, я за да, то знаешь, что еще там да, было? Че? Сейчас я не прострал уже, там, сделал такой вот камер, камерный, да? Можно его просто прикалывать в альбом а? от Но я потом ещё в течение дня... Мы кого-то ждем? Сейчас ваша должна быть! Ашка! Ашка! Ребята, вам двоим! Вам двоим! Прибыли если прилично, либо сейчас только эстакты отходим, нет? Да, да, да. Отходите до полиция, но мне позор вас не нужно. Окей. Да. Нет лишних эмоций, чтобы было. знаете, культурно. Окей. Ребят, тут ну то отказывает сейчас представление. этот и есть все светлое будущее А через несколько минут мы увидим более интересный поэт. так, товарищи, это было? А Я вроде туда говорю а But there's a wall in the manufacturers The other people who can listen to the motor Um Ah, I need a The bike raised it It's never actually Oh It's never что, у тебя будет? Да. Через 20 минут. Я вообще всем пожилую дачу не Это что получается? Сейчас будет что интересное под названием номерной? Так, будьте осторожны на краю платформы. Он на качестве катается. Это настоящий вазонский Ну, ребята, я тоже не знаю. Ребят, будьте только постой Да. А то из зоны... Если надо будет, вытолкнем. Мы не будем тебя толкать. Вы, главное, тоже меня не толкайте, пожалуйста. Блин, я вот сейчас э, снимаю, и вот это все говорю на видео. Это, блин, как будто влог. Улыбочку! А сейчас приедет чудо, подозреваемый номерной. Да, это другой. А, да, это Русик. Или сейчас же из метро. <смех> Да. да. Уважаемые пассажиры, приносите свои... Расскажи, пассажиры, соблюдайте дистанцию от вагона. Это очень опасно, особенно если у вас рюкзаки надеты. Отойдите за линию. Отойдите за линию. А тут боковая волна. Да. Ой, Останавливаемся! Итак, дорогие друзья, нам, работникам метрополитена очень нужна ваша помощь. Вы готовы нам помочь? Да! Можете, пожалуйста, для фоточки улыбнуться? товарищи пассажиры, да, товарищи. у нас ответственное задание. Мы с вами, что, конечно, закончен, да. должны проследовать секретным маршрутом по таинственному московскому метро на настоящем ретро поезде 1935 -го года выпуска. Мы должны проследовать до станции Лубянка да. и там мы должны выполнить секретное задание. Да. Мы должны выполнить его очень точно. Да. Задание заключается в том, да. что мы все должны не выйти из полета. Да Я уверен, что мы все справимся. Да. Я выдвигаю. Как будто передо мной стоял. Классно. Пусть от все таки. Пусть от все таки. Только не надо, чтобы такой стал. И вот, скажи, нас пусть от. На, на, на, на, на, на, на, вы сказали, организованно организовано выйдете на станцию Рубянка. Давай, видите, станция у Да. Места да, не будет, даже если сейчас будут всех катать вверх. Уважаемые пассажиры, будьте аккуратны. Свои блин. Тим, далеко не отходи. Стоять. Да, еще ну что ж, ребят, мы пока что ждем и. Все. Вот. Да идите, пожалуйста, такая платформа Я так отжим утро Он кем а? А, травма. Владимировна. Вот так они выглядели он в 1925 году. Так, аккуратненько. А, не Они были это самый настоящий вагон типа А. Ура, Ура давай! давай! Именно так? Именно так? Именно так. Кажется. Весь? Ну, стоя на парке. Ордите, конечно! А вот и все. А вот и все. А вот и все. А вот и все. Да, все! Все, все! Все! Все! Все, все! Все! Да, ладно! Варю я! Давай, давай, давай. давай y se <tose> llama Auto о, да, ты где? Я в Азии, говори что. Смотри, там что? Дим, ты не смотришь. И ты пожалуйста. Ну ладно, сань. Ну ладно. Если что, на видео попало. Давай, дай, дай, ладно. Интересно. Да, да, да. Давай, давай, давай, давай, Станция давай, <свес> <свес> а, в смысле? Пасадки есть? Классно! Классно! Запаситесь, да? Да. Да. А, хорошо. хорошо. А, пожалуйста, дверь закрывается. Классно. <свес> Оборот, вот перезакрываются следующая станция библиотека имени Ленина. А здесь событием а уникальные Каково таблички. А, это русский. <свес> <свес> О, вы даже посмотрите до на наших братков. Помогите учиться. с <свес> тобой <свес> Мы <свес> Ну че ж, нет, ну мы не знаем Станция библиотеками не видно и вот на не было никакого А, ну да, простите в счастливом году. Ой, простите. На тот этого никогда не было. Нам А вот Это это не нужно. Это наряди с Это Это наряди Это Нема. Нема. Нема. Нема. Нема. Нема. Скажет, на следующий выходим. Следующая станция – Вершинская. Следующая станция – Вершинская. О, нам об этом сказал мужчина. А Давайте! Давайте закинуть. Давайте закинуть. Давайте закинуть. Давайте закинуть. Давайте Давайте Давай, давай, давай. О, Держимся. Держимся. Держимся. К выходу. давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Быстро, быстро, Надо же, Самый настоящий Это тропой! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Откройте платформу, обойду. отойдите от да, платформы. Сейчас будет звуковая волна, так что... Отойдите. Вы не попали. <реклама> <реклама> О, вагон наоборот стоит. О, смотрите, маршет флагом. Которые <реклама> здесь в <к> звуковой волне? <реклама> Та, гад, гад, вы тоже кстати, вот и вот гад, Дайте, пожалуйста, вам руку Большое спасибо. Большое вам спасибо. До свидания. Да. Да? Ну теперь, я думаю, рад, же, раз, нужно несколько стопов. Поехали. Ну да, уважаемые подписчики, большое спасибо за просмотр! Дальше будет пидутка ежей! Приходи, а поехали в Покомольск? В Покомольск? Да. Да. поехали да, до Комсомольской. Поехали да. до Комсомольской. Давайте до Комсомольской. Да. Блин, это было весело, конечно. Ну, Слушай, я ко мне ожидал, пассажиров будет. Не, ожидал, что будет диктор. Спасибо за просмотр! Хотя, не могу выключить камеру, потому что сейчас... Что там едет? Номерной! о о Номерной! Идеально! Идеально! номерной! Подобны! там самолфу? Я че, мало снимаю. Да вот я на... Чистый, счастливый, ушли. счастливый, так, О, что тут это да? я сейчас не могу потому что только ладно, переносится на Анна.